Воу, как тут все серьезно. Я тогда, наверное, свой музончик подставлю на всякий случай. Всем респект, братва! С вами Мародер 120 Гигабайт, и сегодня мы с вами посмотрим на замечательную игру, которая называется Road Redemption. Жанр этой игры я бы охарактеризовал как экшен на мотоциклах. Сейчас сложно встретить игры подобного типа, однако в моем детстве давным-давно я играл на приставке Sega Mega Drive игрушку Road Rash, которая также была издана на PlayStation 1, и на такой приставке о существовании, которые вы, скорее всего, не слышали. Она называлась Panasonic 3DO. Там была игрушка Road Rash, и я уверен, что именно в этой игре черпали вдохновение создателей игры Road Redemption. Этим же могу объяснить, собственно, схожесть их названий. Мне очень нравилась игра Road Rash, и когда я увидел в 2016 году еще это было в раннем доступе вот эту игру, я ее сразу же купил, поиграл и забыл. Тогда в игрушке было мало контента, поэтому я решил дождаться релиза. И пропустил его удачу, но состоялся месяц назад, в месяц, когда выходило очень много игр. Поэтому, я думаю, он мимо меня и прошел. Ну вот я обнаружил, что игрушка вышла и, естественно, решил сделать по ней первый взгляд. Только давайте я начну с быстрой игры, чтобы немножко вспомнить механики, а потом мы с вами посмотрим компанию. Так, э -э о, тут можно перса выбирать. Перса можно выбирать, нихрена себе. Но у нас, конечно, открыт только один перс, потому что мы только начали, да, и... Треки у нас тоже практически все закрыты Из-за того, что, братва, мы с вами вообще в нее не играли ну, то есть в 2016 я там что-то поиграл, конечно, это было совсем мало Давайте уж первый попавшийся выберем, просто чтобы вспомнить, что там и как Погнали! Короче говоря, братва, я покупал игру только, чтобы поддержать разработчика Играл в нее реально мало, поэтому это настоящий первый взгляд Я помню, единственное, что мне не понравилось, это то, что треки были довольно-таки короткие Блин, братва, ну механики, конечно, здесь роудрэш чистой воды, я не знаю, играл кто из вас или не играл в такую игру, но если кто-то играл, получит от этой тоже очень большое удовольствие. Очень весело играть, братва, очень, потому что механики реально веселые. графончик, кстати, как вы видите, вполне себе такой э, приличный, мне нравится, как игра выглядит, мне нравится анимация, очень круто. Ну ты, сука, иди сюда, падла. Иди нахуй. Да, вот эти вот значки, я помню, они, короче, всякие бонусы. Означают, поэтому вот с этого сукиного сына мы выбили с вами дополнительное бабло сейчас. О, хо -хо -хо -хо -хо, как что тут весело. Так, ну кто тут еще на батку ролдрэш? Я все три части прошел. Метеару увязался, На, чё, сука, че он такой глупый? че он меня не атакует то ха так, братва, надо удерживать первое место, мы прорвались на первое место, давайте быстренько выносим всех. Знаете, что я вам скажу, кстати говоря? Мне не хватает одной очень крутой механики из Роудрэш, там можно было отобрать оружие у врага, когда он на тебя замахивался, если ты его в этот момент атакуешь, ты забираешь его оружие. Здесь мне очень сильно не хватает. Трасса, кстати говоря, кажется длиннее, либо я не знаю, либо просто увлекательный. Ах ты, сука! увлекательный стал игровой процесс, либо мне просто сейчас так прет. О, у меня, кстати, другой же есть оружие, смотрите. У меня есть нахуй Нож! Да, тебе Вот это мясо, братва, такого мяса в же не было. Вижу финиш! Вижу финиш! Они что, меня не остановят? Даже винты! Винты не остановят! На финише отрезали башку менту! Жесткость! Так, давайте теперь посмотрим. Снежную трассу, да, давайте снежную посмотрим. Блин, графон, братва, просто охренительный. И вообще игрушка топовая. я, блин, в нее не играю? Такая-то... Чуть это за кибервоин? Че, у него за силовое поле? Что за хрень вообще? Что за жесть полная? А, его сбить можно, отлично. Ах ты, ёб твою мать! Так, а куда это нас вынесло? Это что, альтернативный путь? Блин, тут еще на трассах есть альтернативный путь. И походу тут всякие бонусики есть. Вот это топчик, вот это уже интересно, это уже интересно. Так, а что я взял? Пушка! Тут есть пушки. Охренеть, пацаны. Вот такого в роудрэше не было. Что, давайте попробуем заминусить? Минус! Вот это маза. Блин, это круто. Это собственная механика. Пушек не было в Роудрессе. Это 100%. Блин, единственное только вот ей в бок особо не постреляешь. Это опасно. Так, иди отсюда. О, бабосы. Блин, я не знаю, не могу понять, как делать ускорение. Наверняка мне писали я пропустил. Так, а это что? Это что такое? Ни хрена себе, тут есть жесткий джет-пак и мотоцикл. Мы можем прыгать с помощью него. Блин, эти тачки, они все разносят. Что за жесть происходит? Ты Гуляй, братух, отсюда! Так, ребят, меня больше всего беспокоит вот эти вот машины. Ой-ой-ой, они толкаются. Как их-то выносить? Та О! А у меня есть, у меня есть взрывчатка! Так, вперед ее не кинешь, походу, хрена. Надо попробовать их обогнать. Ох ты, ёшкин кот! Нифига себе, дерзкие ребята! О! Я вспомнил, как делать ускорение. Надо просто два раза на газ нажать. И тогда мы с вами несемся, как. Гонщик спиди! Ах ты, твою жмашу, твою жмашу! Блин, братва, я только третий, а вон уже финиш. Что же нам делать? Что же нам делать? О, господи, боже быть, черт возьми! Черт возьми! Давай восстанавливаемся, восстанавливайся, братан, поехали, поехали, поехали, поехали, давай четвертый вон, третий впереди, давай вынеси его на ну нет, нет, нет, чёрт, четвертыми приехали, но ну, это вообще провал. Ну, механики, мы с вами, братва, вспомнили. Давайте теперь посмотрим уже наконец на компанию, как она выглядит, что нам там будет за задание давать. А, насчет мотоциклов, а, что я понял, смотрите, вот этот моток, он по-моему самый крутой по внешности, но при этом по характеристикам он самый парашный. Уж не знаю, я можно ли эти характеристики потом прокачивать, улучшать. Я и честно. До такого еще не добрался в игре. Так что берем начальный мотик. Ну и естественно выбираем единственного байкера, который нам доступен. Во, братва, у нас тут даже сюжет какой-никакой есть. Это период шаткого мира для байкерских бан Страны после десятилетий борьбы. Убийца в маске осломитель убивает лидера картеля «Aronside Weapons». Картель пообещал награду в 15 миллионов долларов тому, кто приведет убийцу живого или мертвого. Теперь каждый байкер в стране пытается поймать его. Мне вот интересно, мы играем за убийцу, который убил лидера картеля, и которого все ловят, либо мы играем за байкера, который ловит этого убийцу. Вот это вот не очень понятно пока. Гонка. Первое задание у нас. Гонка. Будь впереди Reapers, чтобы они не сорвали куш раньше тебя. Закончи третьим и покажи, или покажи результат еще лучше. Премия 1100 баксов. Похоже, ты въезжаешь на территорию Рипперс. По сравнению с этими ребятами, Чингисхан, Декитрианис, так что будь осторожен. Так, братан, ну я думаю, что здесь нас ждет победа, так как мы на этой трассе уже с вами поездили, когда вспоминали механики. Одного, вот видите, заминусили уже. Как я понимаю, нам надо вынести просто определенное количество ребят из банды Рипперс и показать, кто главный на дороге. А пока у нас никаких проблем с этим нету, мы выносим их, мы выносим каких-то левых чуваков и пробираемся вперед вообще, очень жестко. Да, сука, покажи им, из чего сделаны джеккалс. Блин, надо вот налево за боночками. И чувак, чувак, ты мне мешаешь, ну блин, падла, а? Ладно, пока тогда будем ждать следующего. Нахрен отсюда! Лол, я сбил ментом другого байкера, которого надо было сбить. Давайте с ментом быстренько разберемся и летим дальше. Так, братва, уже финиш, приближаемся, давайте на ускорение быстренько до него долетим. И замечательно, мы первыми пришли, отличная работа, Джекал гордятся тобой. Фак е, косарь нам сто дали. А, неплохо, я думаю, эти бабки мы сейчас можем вот как раз потратить на улучшение. Так, аптечка, набор здоровья плюс 20%. Давайте ее и возьмем, чтобы у нас был больше запас жизни. Так, ну задание у нас то же самое. Видимо, надо опять их обогнать. Это куча мусора, на которой ты ездишь, недостойные моей лучшей девки. Сваливай с территории рипер. Пока еще можешь, ты там не выебывайся. Блин, еще бы понимать, что это все значит. Немножко в сюжет нас, ребята, вводят, ну, не так, как хотелось бы, да. То есть хотелось бы там заставок, жестких, фильмовых там и так далее, чтобы прям все было красиво. Так, ну-ка, аккуратно. Ой, ой ой ой это было близко. На мне даже какой-то бонус дали за то, что так близко к тачке был. Короче, ребята, реально, знание механика Роудрэша очень сильно вам помогает, когда вы играете в эту игру. Могу вам смело ее советовать. Вы точно получите от нее. Большое удовольствие если играли. Блин, а почему я второй-то? Откуда там первый взялся вообще? Ну, е моё ну бляха муха Хорошо сработано. Да не так уж хорошо, вторым не очень круто. Так, что мы можем купить? Давайте посмотрим. Улучшение азотного резервуара. Максимум нитро плюс 15. Давайте это и возьмем, что у нас был крутой нитро. Че, опять то же самое, будь впереди риппер. Сдаем, сколько можно, а. Впереди несколько наших. Смотри, куда стреляешь. Ага. Новая механика, видимо, с нашими с какими-то. Так, тачка. Тут надо еще и тачки выносить. Охренительно. О, я на него поставил взрывчатку. Чё, взорвется? Ха, минус. Но я думаю, все-таки, что взрывчатка нам нужна больше для того, чтобы машины взорвать, а не тратить ее на обычных байкеров. Ну, давайте-ка попробуем. Ну-ка, давай-ка. Опа! Получилось! Ну все, до свидания, дружище! Ха. Ах ты, Ешкин кот! Я тоже зарвался на ней. Ладно, похрен, мы его заминусили. Бошку отрублю, чувачела. Блин, трамплинчики. А жаль, что здесь, кстати, нету каких-нибудь трюков. Это был бы вообще топчик. Так, вот это наш пацан, видимо. Да-да-да-да-да. Один из наших. Ладно, таких не трогаем. Ну-ка, давайте-ка быстренько первое место удерживать с помощью нашего крутого прокачанного нитра. Ну и все, и финиш, братва. Это просто изи, изи. Изи. Эти дороги наши, Джекалс. Вам лучше не okay. стоит забывать это. Говорит глава нам банды рипер, но при этом мы одержали победу. Улучшение длинного оружия. Улучшение длинное оружие, Мое длинное оружие, ребята. Давайте лучше меч улучшим. Мне очень нравится эта тема. Так, обойди местные власти и снова сократи расстояние до убийцы. Какое-то другое задание, ребята, отлично. О, зацените какой меч прям. Выше голову местные власти обнаружили вас, просто постарайся остаться в живых. Окей, у меня теперь меч из всем пиздец. Как я вижу, здесь нету мест, нам надо просто мутузить копов, убивать их. И, собственно, вот так вот спасаться от властей таким интересным способом, обезглавливая их. Охренеть, у них что тачки тут за мной охотятся. Это жесткость, ребята. Это уже хардкорчик. Но у меня есть меч. У меня есть мой волшебный меч из РПГ игры. Ой, я могу тачку им разрушать мечом. Хотя это долго будет. Давайте-ка лучше вот так вот. Ну что, дружище? До свидания! ха ха До свидания! ха Вот это веселуха здесь происходит, конечно. Ну и все, вот он, финиш, братва. Это был просто изич. Это был изич. Это даже проще, чем предыдущие треки. Ты грёбаный ребенок, артиста, дорога, это твоя конвай, ты пачкаешь ее кровью, fuck you. Опять копов мы с вами убиваем, братва. Надеюсь, в этот раз будет что-нибудь поинтереснее и посложнее. На полицейской часате сейчас много чего слышно. Берегись копов. У меня есть пушка. Машины поинтереснее будет выносить, чем просто копов на мотоках. До свидания, братан! Цель уничтожена, отлично, но у нас их дохрена, этих машин здесь еще. Давайте их все быстренько взрывать, как батьки. Блин, динамика у игры просто охренительная, ух ты, Ёшкин кот. Я вот только волнуюсь, сколько у меня осталось взрывчатки, это и хватит ли ее на все машины. Цель уничтожена, отлично. Так, а все, закончились, походу. А я, я аккуратно. Ух ты, давай, давай по забору! Вот это был Тони Холк, про скейтер. На! Сабли сильный против шлема. Ах, так, ну давай, лезь и туда, дружище. До свидания. До свидания, друг мой. Зашибись, игра. Менты не церемонятся со стальными на дорогах вообще разхреначивает все подряд и на все насрать. Вообще. Что происходит в этой игре? Какая жесть. Блин, скоро с мы еще одну цель не уничтожили. Нужно срочно последнего кого-нибудь завалить. Вот этого! Не-не-не-не. Вот этого давай! Черт! Черт! Задание провалено! Минус 25! Максимум здоровья! Минус 25% максимум здоровья! Черт! Вот это наказание за провал! Разберись главарем банды Рипперс! Отлично! Это что, басяр у нас будет? Не могу сказать, что сильно рад тому, что ты далеко зашел на территорию банды Риппер. Но я с удовольствием отравлю тебя давай в гробу. Как я понимаю, вот этот вот фиолетовый э, значок означает, что это наша цель. Да, ну давайте! Выносим его! Выносим! Черт! Давай, давай! Блин, патроны закончились, ё-моё. Ну давайте с дробоша его тогда попробуем. Модно перезаряжается. Минус! Ну, первый босс очень легкий оказался. То, как ты прорвался через этих криперс, было почти устрашающим. Следующая территория лежит прямо впереди и продолжает двигаться. Фак я! Yeah. Цель действуй быстро, нам нужно видимо быстро действовать О господи, мы на крыше, пройдитесь по этим крышам и не смотрите вниз Если получится, захватить с собой реактивные самолеты вертикального взлета Что за наркомадскую хрень ты несешь? Но здесь нам пригодится наш э, джампджет, вот этот, который у нас установлен Ух ты, вот это маза, охренеть, как же весело в эту игрушку играть, братва Очень весело Так, вот здесь надо аккуратно, здесь надо аккуратно, аккуратно Ух ты, вот это я взлетел, братва Черт, а куда я приземлюсь-то? Куда я приземлюсь? Боже мой, боже мой, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Фак. Ладно. Ладно, быстро возрождаемся. У нас есть немножко ускорения, Погнали, погнали, погнали. Так, ну как я понимаю, здесь, ребята, у нас снова нет мест. Нам надо просто достичь финиша до истечения времени, которое у нас вот сверху справа указано. И, как я понимаю, мутузиться надо с ребятами, которые с нами едут, только для того, чтобы заработать себе на нитро. Потому что именно так, как я понимаю, мы его в самой игре и зарабатываем. Так, а у нас еще на самом деле прилично ехать. Осталось всего 50 секунд, поэтому не мешайте мне. Не мешайте мне. Давайте на нитро сваливаем от них быстрее. 10 секунд у нас. Осталось всего 10 секунд. Быстрее! Нет, не мешайте! Не мешайте мне! Дайте мне выиграть! Не хочу заново это все проходить! Давай! Fuck yeah! Fuck yeah! Три секунды мы успели! Чистая работа награда совсем близко, я чувствую. На последних секундах мы все-таки успели с вами на финиш. О! Так, ребят, все, я думаю, пора заканчивать. Классно поиграли. Уже и так видос затянулся. Давайте выходим, посмотрим, что мы разблокировали один новый элемент. Нетропанка, мы с вами разблокировали вот этого байкера, который мы могли выбрать. Вернее, мы не могли, а теперь, видимо, мы можем. Заработано это прохождение. Заработано. А что, все что ли? В смысле, постоянное обновление. О, нормально, у нас тут еще прокачка. Вот как она выглядит, ребят, разбираться в ней сейчас. К сожалению, у меня времени уже нету, но вы можете хотя бы глянуть на нее. Такая не понял, нам чё, все? Компанию заново начинать? Да, видимо, здесь кампанию надо проходить за один присед. Снова у нас выбор только начать на уровне 1. Но, видимо, ты ее проходишь, получаешь какие-то бонусы, и в итоге делаешь ее для себя проще. И, может быть, несколько раз ее надо проходить. Не знаю, как это устроено здесь пока. Давайте я вам покажу, что в игрушку можно играть на сплит скрине на одном компьютере вдвоем с другом. Если у вас два геймпада есть, это вообще отлично. Я вот тут клаву сейчас юзаю. А, бля, хомух неудобно. Я, конечно, не буду сейчас играть, братва, я просто запущу, чтобы вы посмотрели, как это выглядит и вспомнили деньги, когда вы вдвоем с другом, может быть, на PlayStation играли в нечто подобное. Так, ну вот видите, вот так вот я сейчас юзаю и геймпад вместе с Хлавой, и мне не очень удобно, если честно. А, господи боже мой, можно говорить... Нет, нет, я не буду так играть, братва, это просто жесть. Это просто жесть. А, вот так вот одной, одной рукой я на клаве, другой на геймпаде. Это жесть какая-то. Ладно, нахрен это надо. Не будем мы это все делать. Ребят, все. Вот такой вот будет первый взгляд у меня. Надеюсь, вам видосик понравился. Надеюсь, вам понравилась игра. Мне было очень весело. Очень веселая игрушка. Если вам понравилось то, что вы видели, вы можете смело ее брать и весело в ней тоже проводить время один или с другом. Или даже с несколькими друзьями, если есть у вас такая возможность. А я на этом свой видосик буду заканчивать. Спасибо